Накануне Нового года калининградский автотор исполнил желание 13-летнего воспитанника детского дома, который мечтал увидеть, как производят машины. Мальчику показали, как устанавливают обивку, панель управления и сотни других деталей, а также стыковку двигателя и кузова. В кадр попал салон машины. Похоже, что это седан КАИ Сюанду. 49% акций марки КАИ принадлежит концерну «Черри», в свою очередь модель Сюанду.